всем привет с вами виктория сегодня готовим лимонный пирог я очень люблю эти пироги готовятся они очень просто быстро и из доступных продуктов полное количество всех ингредиентов в граммах я вам оставлю в описании под видео замешивать тесто я буду обычным ручным миксером но если у вас нет миксера то все можно замешать обычным венчиком в миску выбиваем 3 яйца желательно чтобы все продукты были комнатной температуры. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара взбиваем миксером. Яичная масса должна хорошо увеличиться в размерах примерно в 2-3 раза и побелеть. Пока отставляем ее в сторонку. Натираем цедру одного лимона. Нужна только желтая часть, белую часть не захватывайте, она горчит. И теперь выдавливаю сок одного лимона, того же лимона, который я натирала на цедру. Пирог получается экономичный. Всего один лимон, мука, яйца, сахар. И получается такая вкусная выпечка к чаю. И добавляем цедру лимона. И сок лимона в яично-сахарную массу. Добавляем 60 мл растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленный маргарин или растопленное сливочное масло и добавляю 150 грамм жирной сметаны вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт перемешиваю миксером и теперь просеиваю муку сначала я просею 180 грамм муки в конце я вам скажу сколько мне понадобилось муки в общей сложности и две чайные ложки разрыхлителя. Если вы пользуетесь содой, то добавьте одну неполную чайную ложечку. Погасите ее уксусом. И перемешиваю миксером до однородности. Вот я вижу, что тесто еще покажет коватое. Добавлю еще 50 грамм муки. В общей сложности мне понадобилось 230 грамм муки. Вот такое по консистенции должно получиться тесто. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 22 сантиметра диаметром. Смазываем ее сливочным или растительным маслом. И переливаем тесто. И отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем, какой пирог у нас получился внутри. Посмотрите, какой пирог получился в разрезе. Очень вкусный, пушистый, пышный. Ароматы стоят на всю кухню. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.